На Кайзервальде листья жгут, и дымка сизой поволокой Витает там, где нас не ждут, в той жизни давней и далекой. Целебен времени настой, напомнишь, избегая мщений И запах затхлый и густой полуподвальных помещений. Здесь эстафету передай, постой на повороте плавном,